в сегодняшней программе. Слава Господу! Вы знаете, что церковь — это не здание, а собрание людей? Когда двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Мы приходим сюда, чтобы прославлять Господа Иисуса, потому что Он великолепный. Никто с Ним не сравнится. Когда вы идете на работу, вы знаете, что там вы демонстрируете свое поведение и свои силы, и все ваши дела очень важны. Им не важно, кто вы. Во время собеседования у вас пытаются выяснить, что вы можете принести в компанию, а не что компания может сделать для вас. И как только вы перестаете приносить выгоду, то вы больше не нужны на том месте. Вас могут перевести на другое место или уволить. Таким образом, они говорят, что вы больше не приносите выгоду. Так они оценивают вас. К сожалению, именно в такой мир вступают наши дети. Это мирская система. Но в Царстве Божием Бог говорит «Вот что я могу сделать для вас». Благодать — это не то, что мы делаем. Бог говорит «Пожалуйста, не нужно ничего делать». Это совсем не то, что мне нужно. Никакие ваши дела не могут дать Богу того, что Он хочет. Бог говорит «Прими от меня». Это единственное царство, действующее именно так. Именно поэтому во всех притчах Иисуса были заблудшие, потерянные и просто лузеры. Именно они всегда получали лучшие и все благословения. Именно они наслаждались благоволением. Все последние станут первыми. Все наименьшие в этом зале могут двигать горы, а мы об этом забываем. Нам нужно изменить наше мышление. Мы что-то упускаем, когда думаем, что Богу нужны только сильные и здоровые, которые будут двигать горы. А на самом деле Бог говорит «Отойдите в сторону». И в этот год мудрости я верю, что Бог даст нам мудрость полную благодати. Благодатную мудрость. Что ж, давайте перейдем к Писанию. Я хочу рассказать вам, каким было служение Иисуса. Исайя, пророк, который жил за 400 лет до рождения Иисуса, говорил, что Мессия будет иметь именно такие характеристики. А вот каким будет его служение. Как вы думаете, каким он будет? Царем, правящим на троне и угнетающим народы. Может так? Сильным человеком, верхом на коне. Нет, вот как он описал миссию. Место это находится в Евангелии от Матфея, 12 главе, 20 стихе. Тростника надломленного он не переломит. и тлеющего фицеля не погасит, пока не даст восторжествовать правосудие. Что сказал Исайя о Мессии? Его служение будет таким, что тростника надломленного он не переломит, и тлеющего фитиля не погасит. Что это значит? Он использует иллюстрации, понятные для того времени, времени Иисуса. Вот этот тростник, я покажу вам сейчас фото из Израиля, из одной из наших поездок. Мы увидели растущий тростник. Это был довольно высокий тростник. Используется он для изготовления тростей для пожилых людей. Также его использовали в качестве измерительной планки. А маленький тростник использовали дети. Дети очень любят собирать их и делать из них дудочки. Однажды мы с пасторами гуляли у Галилейского моря и увидели этот тростник. И я сразу же вспомнил этот стих о надломленном тростнике. Как видите, пастор Джоэл играет на сломанном тростнике. Это сломанный тростник. В оригинале используется слово «раздавленный». Дети делали из такого тростника дудочки и играли прекрасную музыку. Но как только появляется трещина, если ваша трубочка повреждена, вы больше не можете пить через нее, и вы сразу же выбрасываете ее. Почему? потому что трубочек, как и тростника, очень много. Можно запросто выбросить, потому что их легко найти. На берегу озер растет много тростника. Его можно повсюду собирать и использовать, особенно у реки Иордан. Поэтому поврежденный тростник — можно просто выбросить, но Иисус не выбросит вас. Он не отбросит вас в сторону. Если вы уже побиты, Он не будет вас добивать. Когда вы утратили свою песню, и внутри вас больше нет мелодии, и вам кажется, что ваша жизнь больше не прекрасное свидетельство, Он не уберет вас в сторону. Он любит вас. Ни один работодатель так не делает. Ни один работодатель не скажет вам, вы здесь, потому что вы нам не безразличны. Мы дадим вам хорошую премию, потому что в этом году вам было очень сложно. Такого не бывает. Нам нужно покаяться. Покаяться значит изменить свое мышление. Нам нужно понять, что Царство Божие работает не так. Когда вы подавлены, позвольте себе быть любимым. А также и тлеющего фитиля он не погасит. Что такое тлеющий фитиль? Через несколько недель некоторые из вас будут в Израиле со мной. Все, кто поедет туда, скажите «Аллилуйя». В Израиле в некоторых местах в качестве подарка дают одну вещь. В других местах ее можно купить. Я имею в виду маленькую лампу, похожую на лампу Алладина. Видели когда-нибудь такую лампу? В ней есть небольшой фитиль. Фитиль — это небольшой кусочек ткани. В одни Иисуса он был очень маленькой длины, а сделан он из льна. Один краешек ткани поджигали, а второй краешек соприкасался с маслом. Если масло есть, то огонь будет гореть, и он будет гореть, пока будет масло. А что происходит, когда масло заканчивается, или фитиль намокает? Что происходит со свечой? Когда ее задувают или она гаснет, появляется дым. Возможно, вы любитель ароматерапии, вы зажигаете свечи, а когда вы задуваете их, то появляется дым. Больше нет аромата лаванды или лимонграсса, вы чувствуете лишь дым. Когда вы перегораете, когда вы сожжены, когда внутри вас больше нет масла, нет помазания, и вы больше не чувствуете себя помазанным, вы начинаете выпускать дым. Это нехорошее свидетельство. Вместо приятного аромата вы издаете неприятный дым. Тлеющий фитиль, он не погасит. Он позволит вам гореть. Возможно, вы больше не являетесь хорошим свидетельством. Он не будет вас угашать, Он не будет вас выбрасывать. Небольшой кусочек ткани несложно вырезать из другого места. Если вы уже непригодны, люди избавляются от вас. Тлеющий фитиль. Фитиль — это дешевый материал. Его можно найти где угодно. Зачем же хранить обгоревший фитиль? Его выбрасывают, но Бог никогда не выбросит вас. Он не погасит вас. И он будет любить вас. Как? Он будет любить вас до самой победы, пока не даст восторжествовать правосудие. Это означает принести справедливость в вашу жизнь. «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а Бог применит правосудие к нему и даст вам победу». В Евангелии от Матфея эти слова были уже исполнены, но когда их произнес Исаия, они звучали так. «Будет производить правосудие по истине». Речь уже не о победе правосудия, а о его истинности. Почему? Потому что именно истина приносит победу. Сейчас вы слышите истину. Что происходит, когда вы слышите истину, а вы получаете победу? Чтобы понять мудрость, хасет, нам нужно понять следующее. В первом послании Коринфянам сказано, где мудрец и где ученый? Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? То есть в мире есть мудрость, но Бог сделал ее глупостью. Как я уже говорил вам, мудрость этого мира говорит, не нанимайте людей, которые не принесут пользу вашей компании. Это хорошая мудрость для бизнес-мира. А Божья мудрость гласит, используйте верных людей, и они станут лучшими работниками. «И так, как по великой мудрости Божией этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Богу было угодно спасти, исцелить, освободить, благословить, все это в слове «спасти» тех, кто поверит через безумие». Возвещаемые вести. Иудеи требуют знамений. Слово «знамения» также означает «чудеса». Иисус совершил много знамений. Речь о чудесах или сверхъестественных проявлениях. Иудеи требуют знамений. Греки ищут мудрости, а мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников — безумие а не мудрость. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос — это сила, производящая чудеса, и мудрость Божия, которая дает вам истинную мудрость. Как же это возможно? Посмотрите на крест. Кто бы мог подумать, что ответ на все проблемы мира находится в кресте. Но давайте продолжим читать. Ведь то, что кажется глупостью Божией, куда мудрее человеческой мудрости. Так будто бы в Боге есть какая-то глупость. Мы знаем, что это не так, но даже если бы была, то она была бы мудрее, чем люди. И что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы. Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Он не говорит, что мудрых нет совсем. Нет. Он говорит, что их немного, мудрых по-человечески или по плоти. Много ли среди вас могущественных, а много ли знатных? Вы заметили, что Бог не призвал много людей, достигших чего-то. Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых. И слабых, чтобы постыдить сильных. Посмотрите на крест. Если вы не знаете, что там произошло, то видите просто умирающего человека. Для иудеев это камень преткновения. Как это может быть проявлением силы Божией? Мы видим человека, истекающего кровью, обнаженного, опозоренного, и все насмехаются над ним. Как это может быть с победой? А греки смотрят на это и думают, в чем же здесь мудрость? Это похоже на поражение. Но для нас это сила Божия и мудрость Божия. Почему? Именно на кресте все требования закона, все Божьи претензии, праведные, святые, и правовые претензии к нам были удовлетворены целиком и полностью в крови Иисуса. И сегодня у Бога нет к нам претензий, а есть Его обеспечение. Бог не просто говорит «Будьте святы», а дает дар, который делает вас святым. Бог не просто говорит «Делай это». Он любовью мотивирует вас к этому. А вот что такое христианская жизнь. Вы успеваете за ходом моей мысли? «На кресте враг безмолвен, закон превознесен, Бог удовлетворен». Аминь. И все законные претензии Бога полностью удовлетворены. Именно поэтому Иисус закричал на кресте. Он провозгласил, что все сделано, победа принесена. Иисус закричал «Совершилось!» Аминь. Аллилуйя. «Аллилуйя». Я сказал «Аллилуйя». Хвала Господу. Продолжим читать 28 стих. «Он избрал низкое и презренное». Мы уже читали, что Бог избрал глупое этого мира, чтобы посрамить мудрых, и слабое этого мира, чтобы посрамить сильных. А сейчас мы перешли к низкому и презренному. Почему, к примеру, Бог избрал вашего пастора? Здесь все написано «низкое и презренное». Бог избрал мальчика, который был заикой. Я заикался еще в подростковом возрасте. Я даже не мог отвечать перед всем классом, а сегодня чудо очевидно. Я говорю об этом для славы Божией. Для Бога ваша непригодность считается годностью. Поэтому не стыдитесь своей непригодности и неквалифицированности. Помните Гидеона. Он просеивал зерно в давильне для вина. Его ситуация была другой. Он жил под медианитянами. И мне кажется, что многие христиане сегодня живут под медианитянами. «О, пастор Принц, вы такой банальный. Называйте меня, как хотите». Вернемся к Гедону. Он просеивал зерно, и ангел Господень, то есть сам Иисус... Явился ему и сказал, «Здравствуй, муж сильный и храбрый». А Гидеон ответил, «Где же этот Бог чудес? Где Бог чудес?» Бог назвал его сильным и храбрым человеком. А он спросил, «Почему ты так называешь меня?» «Я из наименьшего колена в Израиле». «И мой род самый маленький в этом колене, а моя семья самая маленькая в этом роду. Почему ты призвал именно меня?» Господь ответил, «Иди в своей силе». Сразу после слов, «Я самый маленький», Бог говорит, «Иди в своей силе». Иными словами, твоя сила в том, что ты меньше других. Твоя непригодность — это твоя сила. Иди в этой силе. Ягова Шалом. «Господь твой мир, будь в мире». Итак, он отправился на битву с тремястами воинами. они стали спрашивать, «А какое у нас оружие? Встаньте прямо, с Жены, принесите им сосуды. Вот вам глиняные горшки. Это и есть ваше оружие. Вот, возьми этот горшок». Они смотрели друг на друга и думали, что же это такое? Он с ума сошел? Это были всего лишь глиняные сосуды. Затем он попросил их вставить внутрь лампы. Зажжете лампы, когда я скажу, «Ладно, может, после этого нам дадут нормальное оружие. Принесите следующее оружие». И принесли бараньи рог. Вот один тебе, один тебе, тебе держи. Теперь вы полностью вооружены. На следующий день он говорит, делайте то, что я буду делать. Они поднялись на холм и зажгли лампы в глиняных горшках. Во втором послании Коринфянам сказано, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. Именно поэтому вы продолжаете нервничать, поддаваться депрессии, ну и так далее. Но внутри вас есть сокровище. Сокровище внутри — а это лишь земной сосуд. Иногда вам кажется, что вы разбиты снаружи, но ничто не повредит ваше сокровище внутри. Иногда снаружи вы чувствуете разочарование, но внутри у вас есть ободрение. Иногда вам хочется погрустить, но вы уже не можете грустить так, как до принятия Христа, потому что внутри вас есть радость. Вы ее чувствуете, и она поднимает вас. Внутри вас есть сокровище. Почему же Бог просто не заберет нас домой сразу после спасения? Зачем Он оставляет нас здесь? И почему Он не меняет наши тела? Он сделает это во время нашего вознесения. Но почему не сейчас? Потому что Бог хочет показать, что слава принадлежит Ему, а мы лишь земные сосуды. Сегодня Бог благословляет нас. Мы успешны в бизнесе, в служении, в отношениях, в семье. Люди хвалят нас, но давайте не будем забывать, с чего все началось. Давайте будем воздавать Ему всю славу и хвалу. Мудрость Божия на кресте. Давайте обратимся к мудрости хасет. Дело не в форме, а в содержании. И самое главное — чтобы вы изменили свой разум и приняли то, о чем я говорил сегодня. Давайте будем заканчивать. Вернемся к первому посланию Коринфянам. Зачем Бог сделал все это? Зачем Он использовал слабое, чтобы посрамить сильных, и глупое, чтобы посрамить мудрых? А также ничто. Вы знаете, что такое «ничто»? Сделать ничем то, что считается важным. Бог берет ничто или ноль, чтобы свести к нулю уже существующие вещи. Возьмем, к примеру, опухоль. Знаете, как Бог уничтожает ее, используя несуществующее. Вы можете увидеть свои слова? Нет, но ваши слова, которые являются ничем, могут свести к нулю что-то. Вы видите свой долг? Да. Как свести его на нет? Слова невидимы. Часто мы не осознаем, что Бог уже все предоставил нам, но мы ищем чего-то еще, чего-то сильного, что скажет нам вперед. А Бог говорит «отойди в сторонку». Именно это и есть путь к продвижению. Согласно Богу, чем проще ваша молитва, тем она могущественнее. Итак, почему Бог делает все это? Сделать ничем то, что считается важным, так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Никакая плоть не должна хвалиться рядом с Богом. Мы никогда не должны хвалиться силой плоти, нашим образованием или нашим умом, нашей внешностью или нашими связями. Мы должны хвалиться только одним. Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе. Видите? Сегодня мы с вами во Христе, но это не наша заслуга. Это благодаря Ему. Это сделал Бог, который стал для нас чем? Мудростью Божией, но и не только. Нашей праведностью. Это наш первый дар Святостью. Что это такое? Друзья, Иисус — ваша святость. Не вы — ваша святость. Иисус — ваша святость и освящение. И еще искупление. Что такое искупление? Вы искуплены от проклятия. Вы искуплены от всех последствий греха и наказаний. Вы искуплены от проклятия. Именно Он предоставил все это, а не наши дела и поступки. Аминь. Чем больше мы принимаем, тем больше мы можем сделать. Вы позволите Ему любить вас. Не бойтесь своих слабостей и обстоятельств. Просто радуйтесь, потому что ваши недостатки делают вас пригодными для Его благословений. И все сказали на это «Аминь». Воздайте Богу большую славу. Вы уже приняли все, что Иисус сделал для вас на кресте? Так? Если нет, то вы можете сделать это прямо сейчас. Повторяйте за мной от всего сердца. Отец Небесный, спасибо за Твоего Сына. Я исповедую своими устами, что Иисус Христос, мой Господь, Он умер за мои грехи, воскрес из мертвых и победил смерть ради меня во имя Иисуса. И все сказали... Аминь. Хвала Господу. Хвала Господу. Пожалуйста, встаньте и поднимите руки, как акт своей веры. Мы будем продолжать. Отец Небесный, спасибо за Твою любовь. Спасибо за то, что даже без молитвы Ты иногда слышишь вздохи нашего сердца. Спасибо Тебе за это. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставил нас. Когда мы стали издавать неприятный запах, а наше свидетельство перестало сиять и благоухать, Ты никогда не отодвигал нас в сторону. Спасибо, Отец. Отец, продолжай напоминать нам, что наша слабость — это лишь открытая дверь для Твоей силы, и мы знаем, что на этой неделе мы не можем сами защитить себя, мы не можем защитить наши семьи, только ты можешь это сделать. Наши глаза на тебе. Иди перед нами и посылай своих ангелов. Выровни все кривизны. Принеси помощь, освобождение и благоволение в каждую ситуацию нашей жизни. Даруй нам свое благоволение во всех наших встречах на этой неделе. Помоги нам оказываться в правильном месте в правильное время. Защити все семьи, которые слушают сейчас мой голос. Защити от всякого вреда и всякой опасности, от террора. Благослови перелет всех, кто на этой неделе летит в другие страны. Мы провозглашаем кровь Иисуса. Благослови все их пребывание в Израиле. Защити их от всякого вреда и опасности, от ужаса, от всех немощей и болезней и от всех сил тьмы. Мы молимся о Твоей полной защите. Спасибо, Отец. Мы воздаем Тебе всю честь, славу и хвалу. Повторяйте за Мною, Иисус, Моя мудрость, Моя праведность, Мое освещение и искупление. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Молитесь за Меня, поскольку Я вылетаю в Израиль. Спасибо за то, что смотрели в сегодняшней программе. Церковь — новое творение. Самая лучшая церковь в мире, во всей Вселенной. Как я за вами соскучился. Как вы уже слышали, мы только вернулись из Израиля. Наш тур назывался «Открытая благодать». Те из вас, кто выделил время и служил, «Я так горжусь нашими людьми». Они поехали туда, чтобы служить. Среди них были лидеры, молодежи, молодые люди и также моя дочь, и все они служили. Они приходили заранее, где-то за три часа до мероприятия, когда было еще очень жарко, солнце сильно палило. Они проверяли, все ли готово. Они были группой порядка, рассаживали людей, помогали тем, кому трудно ходить, показывали, где находится уборная, и за это я говорю вам спасибо. И даже в Сингапуре, как и во всем мире, вас знают как превосходных людей, с широким сердцем, как щедрых людей. Я верю, что Евангелие Благодати делает людей щедрыми по своей природе. Оно открывает ваши сердца. Это то, что я вижу во всех вас, и за это я вам благодарен. Благодаря вам. Мне намного легче проповедовать Евангелие через добрые свидетельства. Мы несовершенные люди. Если вы сегодня здесь гости, вы считаете, что церковь полна лицемеров, а вот что я вам скажу. Послушайте, в этом мире полно лицемеров. На это я сегодня хотел бы обратить особое внимание, потому что реакция Иисуса на лицемерие была достаточно примечательной. Однажды я задал Богу вопрос. Я сказал, «Господь, а почему ты так сильно ненавидишь всякое проявление лицемерия?» Вы знаете, что он мне ответил? Потому что я люблю самих людей. Я люблю их. Я люблю фарисеев. Господь говорит, «Ты никогда не сможешь познать, что ты любим, пока не поймешь, что я знаю о тебе все, но все же люблю тебя, несмотря ни на что». Потому что, когда ты играешь роль лицемера, а я специально посмотрел в словаре определения понятию лицемер, так вот лицемер — это тот, кто играет, притворяется тем, кем не является. Ты просто играешь роль. Ты притворяешься кем-то. Притворяешься кем-то, кем, кем ты. «Не являешься». Вы слышите? Вы знаете историю о женщине у колодца? Иисус спокойно указал ей на то, что знает о ней все, знает о ее грехах, но для чего? Он хотел, чтобы она почувствовала себя любимой. Всякий раз, когда ты притворяешься кем-то, кем ты не являешься, ты не можешь почувствовать себя любимым. Что сделал Иисус у колодца? Он сказал женщине, «Иди, позови мужа своего». Она ответила, «У меня нет мужа». Он осторожно указал ей на грех. Посмотрите, с какой мудростью, осторожностью и любовью он обличил ее. Он сначала ее похвалил. Он сделал божественный сэндвич. Сначала похвалил, правду ты сказала. В греческом «прекрасно» ты сказала «колос». Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. У тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. И затем «божественный сэндвич». Это справедливо ты сказала. Кто так обличает? «У тебя было пять мужей, и сейчас ты живешь с сожителем». Он умеет обличать. Он обрамил обличение в похвалу. Правду ты сказала?» Колос, что у тебя нет мужа. У тебя было пять мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе». Он говорит с ней вежливо. Но теперь она знает, что он знает о ней все, но при этом любит ее. Обычно иудеи проходили Самарию стороной, но Иисус намеренно захотел пройти через Самарию. а В Библии сказано, надлежало же ему проходить через Самарию. Он зашел туда не потому, что так было удобно по пути, но проявил благодать. У него была назначена встреча с этой женщиной, чтобы проявить к ней Божью любовь, спасти ее. Итак, Иисус сел у колодца. И эта женщина теперь знала, что из всех женщин Самаринок, несмотря на то, что Иисус знал о ней все, он все же говорил с ней. Он открылся как Мессия, и при этом он разговаривал с ней. Теперь она понимала. Он знает о ней все, но при этом любит ее. Она почувствовала себя любимой. Она знала, что он знает. Как вы думаете, она почувствовала себя любимой? Конечно. Когда мы проводим беседы с влюбленными парочками, у кого еще бабочки в животе, они не нахвалят друг друга, они... Само совершенство. И мы говорим, сначала ругайтесь, ругайтесь, сколько можете, а потом приходите. Сначала мы хотим пожениться, но сначала вам нужно поссориться. Конечно, мы так не говорим, но знаем, что они пока не готовы к женитьбе. Через пару месяцев они возвращаются со словами «серпеть его не могу». И добавляют «но все равно люблю». Если вы, зная об этом человеке все, зная его слабые стороны, все равно его любите, это хороший признак готовности к браку. Почему Иисус был так строг фарисеям, Когда они надевали на себя маску, и поэтому не могли ощутить его любви. Это как если ты хочешь загореть, а сам прячешься от Солнца. Убери все, что мешает, все внешние фасады, маски, и выйди на свет. Иисус с помощью Своих обличений снимал с них все маски, чтобы им понять, что Он знает их как облупленных, и при этом любит их. Итак, что касается понимания закона и благодати. Библия говорит нам послание к римлянам. В 11 главе находится это место. Все очень просто. Это незаслуженная милость. Ее не нужно зарабатывать. Она дается только по благодати. Дела противоположны благодати. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать? Иначе дело не есть уже дело. При этом благодать производит лучшие дела. Не мертвые дела, но живые, дающие жизнь. И я покажу то, что приводит церковь в замешательство. И в результате многие начали писать против. Обвиняя меня в том, что это уже чересчур. Они не понимают этот божественный парадокс, а я объясню. В притчах 17 главе 15 стихе сказано, оправдывающие нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом. А знаете, что такое мерзость? Существует грех, и мы все рождены во грехе. Адам согрешил, и теперь это в нашей крови. Также существует беззаконие. Когда вы нарушаете известный закон, это поступок, и затем идет беззаконие. Оно передается от отца к сыну. Это извращенная природа. А мерзость — это самое худшее, что может быть... «Это хуже некуда, это мерзость, это наихудший ужасный грех». И согласно этому стиху, что является мерзостью пред Господом, и то и другое. И когда вы оправдываете нечестивого, хотя это страшный грешник, а вы говорите всякие оправдания в его адрес, он для вас ни в чем не виновный и праведный, то это мерзость. А с другой стороны, обвиняющий праведного, то есть, когда человек праведен, а вы его обвиняете, это мерзость пред Господом. Мы говорим о других людях, но как насчет нас самих? Если вы грешник, но оправдываете себя, как фарисей, а зачем, мол, меня спасать? С моей моралью все в порядке, я соблюдаю закон. Я не творю зла, этим вы оправдываете нечестивого, потому что вы грешник. С другой стороны, теперь, когда вы спасены, кровь Иисуса омыла вас, Библия говорит во втором послании Коринфянам, 5 главе, 21 стихе, все вы уже знаете это место. «Ибо не знавшего греха», то есть Иисуса, «Он сделал для нас жертвую за грех на кресте, чтобы мы в нем сделали с кем? Праведными пред Богом». То есть теперь у нас Божья праведность. Обвиняя праведного, даже если это самоосуждение. Вы осуждаете себя, хотя Бог уже сделал вас праведными. Если вы осуждаете себя и говорите, «Я мерзкий, негодный грешник», вы обвиняете себя, и это мерзость пред Господом. Вы вообще задумывались об этом когда-нибудь? То, что Бог очистил, не смей считать нечистым, включая себя самого. И сегодня. Мы молимся не так, как молились с Ветхим Мы не говорим «О Боже», мы говорим «Отец». Сегодня мы имеем дух усыновления. Тогда как в Ветхом Завете у них был дух рабства. У нас совсем другой дух. Мы обращаемся к Отцу. Вы знаете, что означает молиться во имя Иисуса? Иисус сказал, до сего момента вы ничего не просили во имя Мое. Погодите, что имел в виду Иисус, когда говорил это в горнице? До сего момента вы ничего не просили во имя Мое». Возможно, они каждый день молились молитвой Отче Наш. При всем почтении к Отчи Нашу Иисус говорит «до сего момента вы ничего не просили во имя Мое». То есть, получается, Отче Наш не означает, что мы молимся во имя Его. До сего момента вы ничего не просили во имя Мое. Все молитвы Ветхого Завета не являются молитвами во имя Иисуса. Он дает им совсем другой образец молитвы. Вы еще не просили Отца во имя Мое. Что значит «просить во имя кого-то»? Причем здесь чье-то имя. Это означает, что вы являетесь Его представителем. Иначе говоря, молясь, вы должны знать, что имеете такое же положение пред Отцом, как Иисус. Но это еще не все. Вы также любимы Богом, как Иисус. Библия не говорит, что Бог любит вас меньше, чем Он любит Иисуса. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Ты возлюбил их так же, как возлюбил Меня», — сказал Иисус. «Вы так же приняты Отцом, как принято Иисус. Вы теперь в Его имени, и так вы должны молиться». Молиться во имя Иисуса не означает в конце добавлять фразу, во имя Иисуса. Но знать, кто вы пред Ним, знать, что Бог, ваш Отец, вы в семье. Хлеб принадлежит детям. У вас есть право на это, право вкушать хлеб детей. Итак, перед нами стоит вызов. Люди не понимают и обвиняют меня в том, что я учу, что мы уже без греха. Нет, послушайте, я не говорю, что мы совершенны. Мы все еще должны расти, возрастать в Боге, учиться, как вести себя в браке, должны учиться угождать Богу в своем хождении. Разумеется, мы должны возрастать. Но в момент вашего спасения вы становитесь Божьей праведностью во Христе. Примите это как данность. И когда вы уничижаете себя словами Грешник, я негодный. Это мерзость пред Богом. И также, если грешник говорит Я хороший человек, я в порядке. Это также мерзость пред Богом. Вам нужен Господь, вы сама. Однажды Павел. А кстати, кто первым был спасен? Петр или Павел? Вы что, со не разговариваете? Ну давайте вместе. Кто спасся первым? Петр или Павел? Ну, конечно, Петр. Для наших британских друзей Пита. Сначала спасся Петр. Павел принял спасение позже. Уже после воскрешения Иисуса Павел шел по дороге в Дамаск и был буквально сбит с камня. Господь обратился к нему с небес. Петр лично знал Иисуса на земле, но у Павла первая встреча с Иисусом произошла, когда Иисус уже вознесся на небо. А теперь смотрите, что включает в себя хождение не по Евангелию. Я покажу вам место, на которое никто не обращает внимания. Но эти слова не зря вошли в Евангелие, то есть послание Павла. Павел, спасенный позже, чем Петр, обличает его. Из его уст звучит обличение в адрес Петра. Вот это да! По какому поводу? Страшный грех? Может, он порно смотрел? Может, он кого-то ударил? Может, тещу ударил? И она вдруг исцелилась. В чем он его обличал? Дело касалось пищи. Прочтем об этом в послании к Галатам. И вы увидите истину. Когда же Петр пришел в Антиохию, пишет Павел, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. Иаков был епископом в Иерусалиме, брата Иисуса по матери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 а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Ведь мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Надеюсь, это ясно. По какому поводу он его обличил? Из-за еды, из-за вкусняшки? Судя по всему, Петр спокойно ел с язычниками, и потом узнал, что придут некоторые люди. Из-за Иерусалима от Иакова, и он сразу с деловым видом отсел от них, словно пренебрег ими. Не лицемерие ли это? Скажите. Вы понимаете, о чем я говорю? Но вот что сильно зацепило меня. 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, даже в пище, если вы ведете себя, словно вы еще под законом, я свинину не ем. Если вы не едите свинину из соображений гигиены, это ничего, нормально. Но если вы говорите, закон запрещает нам есть свинину, дорогой друг, если ты ставишь себя под закон, то тебе навредят какие-то другие продукты. Даже в вопросах еды нет никаких компромиссов. Мне нравится, что в Библии короля Иакова здесь сказано. Но когда я увидел, что они не ходят прямо по истине евангельской, так перевести более корректно, потому что в греческом стоит «ортопедос». Мы все знаем, что значит «ортопед». «Педия» — это ноги, не ходят прямо ногами. Что Евангелие называет хождением «прямо»? Ветхом Завете есть обетование ходящих в непорочности или прямо. Он не лишает благ. Бог не лишает благ тех, кто ходит прямо. Что сегодня означает ходить прямо? Ходить поистине Евангелия. Когда мы верим, что любимы, и что все наши грехи прощены, мы верим, что когда мы молимся, мы настолько близки к Богу, как будто молится сам Иисус. Вот что означает молиться во имя Иисуса. Вот что означает ходить прямо. Это очень важно понимать. Библия говорит, что как только была принесена жертва Иисуса на кресте, ведь все мы верим, что жертва Иисуса была принесена. «Однажды и навсегда», одним приношением, как сказано об этом в послании к евреям, 10 главе, 11 стихе. Давайте посмотрим. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Ветхом Завете священник стоит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 На какой период он принес одну жертву? Навсегда. Сравним. Священник многократно приносил жертвы. Иисус одну жертву? Навсегда. И ежедневно стоит, и Иисус воссел. Его работа закончена. Каков же результат? Вернемся к первому стиху. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными, приходящих с ними, совершенными в сознании, иначе перестали бы приносить их». То есть, если бы те жертвы козлов и тельцов сработали, то их не нужно было бы приносить многократно. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Одна жертва Иисуса раз и навсегда. Навеки очистила нас от греха, она а сработала. И как результат, мы больше не должны иметь никакого сознания грехов. И теперь, благодаря Богу, мы не боимся... «Господь, спасибо Тебе за то, что Ты любишь меня». Отец, в эту предстоящую неделю вы можете просить Бога обо всем, чего хотите, и верить, что вы также близки к Нему, как близок Иисус. Если ты, уничижаешь себя, называешь себя грешником, это ложное смирение. Это мерзость. Ты притворяешься тем, кем не являешься. Не обвиняй праведного, не обвиняй себя, ведь это мерзость. Воздайте Богу славу. Аминь. Аллилуйя. Я хочу обратиться к тем, кто здесь сегодня. И вы не уверены, что вы спасены. Вы не уверены, что вы дитя Божие. Дорогой друг, Иисус пришел на землю ради вас. Иисус вас так любит. Все, что вам нужно, это признать, что вы грешник. Не закройте на это глаза. Не стоит для того, чтобы наконец понять, что вы грешник, допускать в жизни явное зло. Как только вы признаете себя грешником, Иисус говорит, нет проблем. Я ваш спаситель. «Я пришел, чтобы умереть за грешников». Чтобы родиться свыше и стать праведным, вам нужно сначала исповедать свой грех, то есть признать себя грешником. Если я говорю о вас, давайте помолимся вместе. Повторяйте за мной эту молитву. «Небесный Отец, я грешник. Но я благодарю тебя. Христос умер за грешников. Иисус понес на кресте мои грехи и забрал мое наказание. Он умер вместо меня» и Ты воскресил его из мертвых. Спасибо, Отец. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель, Ты воскресил его ради моего оправдания. Спасибо, Господь. «Во имя Иисуса, Отец, благодарим Тебя. Я славлю Тебя. Аминь. Аллилуйя!» Давайте встанем для благословения. Спасибо, Господь Иисус. Поднимите ваши руки, все находящиеся здесь, и также все, кто смотрит нас. Да благословит Господь вас и вашу семью, ваших близких в эту предстоящую неделю. Да обратит Господь лицо свое на вас и дохранит да и оберегает вас и ваши семьи от всякой опасности, вреда и от всякого зла. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим, и пусть на вас будет его улыбка всю эту неделю. Да даст Господь вам и вашим близким свой мир, шалом, благополучие и здоровья во всех сферах вашей жизни. Во имя Иисуса. И весь народ доскажет да «Аминь». Благословений вам!